Всем привет! Сегодня мы рассмотрим рейтинг бесплатных антивирусов 2017 года, доступных на русском языке. При составлении рейтинга мы учитывали мнение профессиональных лабораторий по тестированию антивирусов, авторитетных IT-изданий и собственный опыт использования. На пятое место мы поместим 360 Total Security. 360 Total Security – довольно популярный антивирус от китайской компании Quahoa 360. Этот продукт объединяет в себе антивирус и программу по оптимизации системы и очистке компьютера от мусора. Кроме Windows платформы предлагаются решения для Mac, iOS и Android систем. Утилита имеет дружелюбный и доступный для пользователя интерфейс. После запуска необходимо запустить проверку и дождаться ее выполнения. Антивирус выдаст рекомендации по устранению найденных угроз, по оптимизации Windows и очистке системного диска. Вы сами можете выбрать, какие действия стоит подтвердить. Дополнительно с антивирусом в интернет браузере устанавливается плагин, который защищает пользователя во время работы с интернетом. К минусам этого продукта стоит отнести огромное количество рекламы, которую предлагает антивирус во время установки, первого запуска и работы с программой. Четвертое место занимает Avira Free Антивирус. Компания Avira предлагает своим пользователям как комплексное решение для защиты от вирусов, защиты конфиденциальности, оптимизации производительности системы, так и все эти продукты по отдельности. Продукты компании доступны для любой платформы Windows, Mac, iOS и Android. Во время установки антивируса автоматически устанавливаются расширения для браузеров, которые обеспечат защиту в интернете. Для обеспечения анонимности в сети вы можете использовать Avira Phantom VPN. Автоматически после установки активируется комплексная защита компьютера и вам не нужно проводить настройку. Для лечения уже зараженного компьютера нажмите кнопку «Проверить систему». Avira проведет сканирование реестра, локальных и съемных дисков, проверит текущие процессы и выполнит поиск руткитов. Помимо защиты в реальном времени, вы можете настроить запуск сканирования по расписанию с помощью планировщика. Зараженные объекты помещаются в карантин, откуда вы можете удалить их навсегда, отправить в лабораторию Avira на исследование или восстановить на прежнее местоположение. К минусам этого продукта стоит отнести низкую скорость сканирования, хотя антивирус не сильно загружает систему и вы можете продолжать работу на компьютере во время его лечения. При необходимости быстро проверить систему и провести лечение лучше использовать другой продукт. Третье место занимает антивирус AVG. Компания AVG предлагает пользователям бесплатную антивирусную защиту компьютера и работы в интернете и электронной почте. В утилиту встроена возможность надежного удаления файлов. Антивирус заступен как для пользователей Windows, так и Mac и Android устройств. Отдельного упоминания достоин простой интерфейс устройства с дизайном в стиле метро приложений. После установки программа запускается и автоматически активирует защиту, не требуя дополнительной настройки. Для запуска сканирования необходимо кликнуть на Антивирус Free и в открывшемся окне нажать Сканировать компьютер. Для оптимизации системы, защиты приватности и безопасного веб-серфинга предлагаются платные утилиты, п.к. TuneUp, Secure VPN и Web -Tune Up. Каждая из них можно пользоваться 30 дней бесплатно. Данный антивирус занял третье место по причине большой популярности и впечатляющим возможностям платной версии. Также он входит в топ антивирусов по версии всех авторитетных изданий. Возможности бесплатной версии сильно ограничены. AVG не предлагает оптимизатор компьютера и защиту приватности в интернете в бесплатной версии. Второе место рейтинга мы даем антивирусу Avast. Антивирусы Avast доступны для платформ Windows, Mac, Android и iOS что позволяет единую экосистему для защиты всех устройств. В бесплатной версии программы доступны. Антивирусная защита. Возможность создать загрузочный диск на CD или флешке для последующей загрузки и лечения компьютера. Проверка Wi-Fi сетей на наличие уязвимостей. Программа для управления паролями. Конфиденциальный режим работы с интернетом. Оптимизация системы и очистка диска от мусора. Игровой режим для отключения вмешательства антивируса. После установки антивируса защита активируется автоматически и не требует дополнительных настроек. После запуска программа предлагает провести единовременное полное сканирование для поиска и устранения проблем с безопасностью, конфиденциальностью и производительностью. Нажмите на «Запустить интеллектуальное сканирование». После сканирования программа предложит исправить все найденные проблемы с помощью кнопки «Решить все». На наш взгляд утилита не предоставляет достаточной информации для принятия решения. Отчет об обнаруженных проблемах мало информативен. Второе место в рейтинге антивирус занял благодаря экстремальной доступности для любого пользователя при очень широких возможностях. Вся работа по сути сводится к нажатию двух кнопок «Запустить интеллектуальное сканирование и решить все». Лучшим бесплатным антивирусом признан Касперский. Антивирус Касперского по праву входит в ТОП-3 в большинстве случаев при проведении независимых обзоров по всему миру. Мощные технологии защиты, огромное сообщество пользователей, которые постоянно сигнализируют о появлении новых угроз, гарантируют надежную защиту. Антивирус предоставлен на всех популярных платформах, что позволяет создать единую экосистему для защиты любого вашего устройства. Во время установки антивируса в браузере устанавливается расширение, которое обеспечивает безопасный серфинг в сети. Дополнительно к бесплатному антивирусу устанавливается «Security Connection» – бесплатный VPN-сервис для защиты приватности в интернете. После запуска программы перейдите в раздел «Проверка» и нажмите «Запустить проверку». Утилита проведет сканирование памяти и файловой системы компьютера и подключенных устройств. В бесплатном режиме программа предлагает защиту файловой системы, веб-антивирус, защиту почты и интернет-мессенджеров. Антивирус не отличается высокой скоростью полного сканирования системы, но вы можете работать с ним в фоновом режиме. В данный рейтинг не вошли такие антивирусы, как Bitdefender, Panda Free Antivirus, Zone Alarm Free Antivirus, так как они не имеют достаточной локализации на русский язык, интерфейс программы, сайт, техническая поддержка. Встроенный Windows 10 бесплатный антивирус Windows Defender и Microsoft Security s не вошли в рейтинг, так как являются темными лошадками на рынке и им необходимо пройти проверку временем. Какому антивирусу вы бы отдали первое место и как вы защищаете свою систему? Пишите ваше мнение в комментариях. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Спасибо всем за внимание. Удачи!